всем, привет с вами, данчики. Сегодня я играю в Hoy Spice. Hoy Spice, так вот называется, вроде часть. Ну что же, мы начинаем играть. Так, здесь надо собрать опять же 8 листочков. То есть составить поэму. Так, ну что же, давайте приступим к поискам листочков. Поискам листочков, так чуть-чуть поиграл здесь блин какие-то здесь все в общем помещения одинаковые блин знаете мне кажется здесь как-то как-то даже я не знаю как-то уж лучше чем в лесу играть блин темно здесь хоть как-то посветлее знаете Хотя хрен его знает посветлее здесь или нет ну все равно мне кажется так эту хреньки но как она, не забыл как она называется короче ладно не важно. так ну, смотрите там сейчас дядюшка сландер будет он здесь всегда появлял, появлялся Хотя нет. здесь его нет и это очень странно что его здесь нету так мы проходим дальше сейчас это его нету да дядяшки сландора нету так. стоп подождите так нет его здесь нету проходим дальше идем дальше так в сортир заходим или что это у нас здесь было так так здесь так да, говорят здесь в общем надо на седьмой записке или просто седьмой нет до седьмой записке Эм, выключи. Ох, какой он тонкий-то. Какой он дричный. Я его вот даже не узнаю, слендера у изменили. Или, кстати, здесь, в этой части. Ох, какой все-таки он тонкий. Ну, прикольный. Так, мы возвращаемся назад, мне кажется. Да, здесь, кстати, картинки добавлены. Э, в тот раз э, какую-то еще часть Hospice играл вон он там гадина. Э, играл в Хойспайс часть, в общем, там не было этих картинок. Сейчас добавлены, кстати. Их не видел. Не было их вроде. Не-не-не, точно не было. Фух, блин. это то Так, здесь я был уже помню. Так, говно там где-то за нами сейчас может бежать. Хотя нет, его нету здесь вот он появляется, даже если хочешь стоять на месте будешь, все равно появится гадина такая. О, ох, ох, ох, ох. О, дубль, дубль. О Это жесть как страшно, это очень страшно. Нам надо как-то мимо него пройти в общем. О, нет, какой-то он вообще не страшный. Какой-то тонкий вообще, блин, реально вот. Ну немножко, конечно, страхово, да, я признаюсь, есть такое фух блин о ну в общем-то не очень уж он страшный знаете в лесу какой-то он мне кажется толще даже нет а по-любому он толще в лесу блин о, он быстро портится давайте подождем дай выдох так мы шли вообще Ой, мать Зараза. Зараза. Так, сколько мы вообще записок? Мы вроде две, да, собрали? Да, две. Нет, мы четыре собрали. Мы четыре собрали. Так. Не надо лучше оглядываться назад, но, блин, мне, знаете, как-то так лучше оглядываться назад, блин. О, а. Где этот хрыч-то старый? Пиджучки. А -а. Только его позвал, да, сразу пришел. Так, он телепортанулся, знаете, меня как-то это очень настораживает. Ого, он телепортанулся. Так. Что-то он портался его всех. Так. Вот мое место, куда я хотел уйти. Ну, конечно, хрен. Ну, давайте подождем. Может, к идет. Вот он ушел. Нет у тебя здесь дядюшка слендер? Нет. Нет его. Давайте гоним, гоним, гоним, гоним. гоним. Да, тихо, тихо, тихо. Вот сейчас говно может здесь, конечно, появиться. Вон он. Так, здесь вроде записка была. Вот она. Блин, гад. Так, наша шей записок. На 6 записок. Это нам не дает выйти. Надо сразу было сюда бежать. Консервная банка тупая, Ладно. Всем спасибо за просмотр. Скоро выйдет часть вторая проху Hospice. Дальше не играю, потому что скорость медленно. Сейчас у меня интернет и видео долго очень будет выкладываться. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ставьте пальцы вверх. Комментируйте. Комментарии ваши не буду удалять. Я не баба. Пишите, что думаете обо мне. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.